Алоха соратники и коллеги, да и просто сочувствующие. С вами снова я, слесарь-гинеколог Дмитрий Малакин. А что ты черт побери такое несешь и мы с тобой продолжаем ковыряться в настройках рекордера zoom f8n и это пятый видео мануал так что если ты не видел предыдущие то беги по ссылке тут либо в описании к ролику ну а мы потопали дальше сегодня у нас на повестке дня вкладка time code я все же надеюсь, что меня смотрят люди, которые хоть маломальски посвященные в тему, и мне не придется на пальцах объяснять, что такое таймкод и с чем его едят. Ну а если вкратце, то слушай. Таймкодом называется информация о текущем времени, записываемая в файл при видео или аудиозаписи. Эта информация используется при видеомонтаже, управлении другими устройствами и синхронизации звука с видео. Наличие тайм-кода в аудио- и видеофайлах облегчает их совмещение и синхронизацию при нелинейном монтаже. Хотя можно и по старинке использовать хлопушку и впоследствии синхрониться по ней. Но нафига нам этот геморрой скажешь ты, и я с тобой полностью солидарен. Информацию о том, что находится на основной странице с настройками таймкода, я тебе покажу на экране. Ставь на паузу и просвещайся. Или открой свой мануал, который лишним грузом лежит в коробке с девайсом при покупке. При значении OFF таймкод, естественно, не генерируется и не пишется в файл. Internal Freerun Внутренний таймкод генерируется вне зависимости от режима записи. Внутренний таймкод может быть установлен вручную с помощью следующих действий в меню. Таймкод постоянно транслируется на разъеме таймкод out. После выключения и включения девайса таймкод сбрасывается. Internal record run Внутренний таймкод генерируется только во время записи. Внутренний таймкод может быть установлен также вручную с помощью таких же действий, как и выше. При переключении из другого режима, остановки записи или после выключения и включения девайса, тайм-код останавливается на последнем значении. Internal RTC Run Внутренний тайм-код генерируется вне зависимости от режима записи. В следующих ситуациях внутренний тайм-код будет синхронизирован с внутренними часами. При включении питания, при изменении даты и времени, при переключении в этот режим синхронизации, Таймкод постоянно транслируется на разъем тайм код OUT. External Внутренний тайм-код синхронизируется с внешним генератором тайм-кода. External After rec. Внутренний тайм-код синхронизируется также с внешним генератором тайм-кода. Данный режим нужен для того, чтобы запись автоматически начиналась при обнаружении внешнего тайм-кода и автоматически останавливалась, если останавливается внешний тайм-код. Также в режимах Internal Free Run и Internal RTC Run ты можешь определить, будет ли продолжаться трансляция тайм-кода на разъеме TimeCode Out после остановки записи, включив или выключив функцию Internal Auto Mute. В режиме External – External Auto Rack можно настроить синхронизацию тактового генератора с внешним тайм-кодом, включив либо выключив функцию External Audio Clock Sync и включить либо выключить функцию автоматического перехода на внутренний таймкод, во избежании прерывания записи при потере сигнала с внешнего генератора таймкода при помощи функции External Continuous. Один из важных моментов при синхронизации таймкода это частота кадров в секунду. Этот параметр ты можешь узнать у оператора и выставить нужное значение в строке FPS. Чтобы синхронизировать внешнее устройство со внутренним тайм-кодом аудиорекордера, после подключения BNC кабеля к выходному каналу тайм генератора и выставив одинаковое значение FPS, необходимо нажать на кнопку Jam, и ваш тайм-код должен синхронизироваться. Настройку задержки синхростарта записи ты можешь сделать во вкладке AfterRec Delay Time, при включенной функции автостарта записи от внешнего тайм-кода, из-за его кратковременного возникновения возможна случайная запись. Чтобы предотвратить это, ты можешь настроить период времени, после которого начинается запись, если внешний тайм-код продолжает поступать. Подраздел Start Time Code нужен для настройки внутреннего синхрогенератора, который отключается при включении питания рекордера и заново инициализируется при включении устройства. Здесь ты можешь определить источник значения для внутреннего тайм-кода при старте устройства. Restart Time Тайм-код либо сбрасывается до нуля, как при режиме Internal Free Run, либо останавливается на последнем значении, как при режиме Internal Record Run. RTC. При включении рекордера таймкод восстанавливается из значения в момент выключения и прошедшего времени в соответствии с данными внутренних часов. Но поскольку внутренние часы обладают меньшей точностью, чем генератор таймкода, возможно их рассогласование, поэтому в начале новых сессий, либо после перерыва между записями, нужно заново синхронизировать значения таймкода. С тайм-кодом мы разобрались, осталось совсем немного, потерпи и ты будешь гуру рекорда Zoom F8n. А пока ты можешь поставить лайки и подписаться на мой канал, поделиться этим видео с друзьями и поддержать мой проект по ссылке в описании. Увидимся в новых видосах. Адьос, амигос.